Я отдам вас на корм этим чертям! Прощайте, петухи и бучи! Нееееееееееееееет! Nee Ура! Я думал мы сдохнем уже! Кто мы? Зачем Бог создал нас? Для чего мы? Просто... Нет. До нас динозавры убивали друг друга, жирая своих сородичей. А чем мы отличаемся от этих машин для убийств? Ничем. Ничем. Ох, блять. Какой сейчас год. Почему так жарко блять? Господи! Где мы в общее находимся? Может по карте посмотрим? Да, блять, у нас и карты даже нет. Но знаете, у меня очень плохое предчувствие. Бля, пасоны, смотрите, автомат с яшкой. Ура! Я знал, что есть справедливость на этой грешной земле. Бля, чуваки, мне кажется, что это подстава. Не может быть, чтобы автомат с холодней яшкой стоял прямо посреди пустыни. Да, расслабься, дрыщ. все будет вожует. а Ага, ага, а -а -а, пацаны. Ты что-нибудь слышал? А, нет. Ага, -а -а, нет, пожалуйста, мама.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 Рыщик, живи, пожалуйста!